27 марта. Памятная дата военной истории России. 27 марта 1111 года. Битва при Сальнице. Во время похода в Донские степи Владимир Мономах одержал блестящую победу над половцами в битве при Сальнице. Благодаря героизму и решительности русских дружин, превосходящее половецкое войско было разгромлено. Тогда Владимир Мономах пил золотым шаломом Дон. Восхищались летописцы. Набеги половцев на Русь прекратились почти на 15 лет.